Сорт томата Сера Блэкбурн. Это среднеспелый, крупноплодный и очень урожайный сорт томата. Куст мощный, высотой от метра пятидесяти и может достигать до метра девяносто. Лист обычный. Формирует удивительно одномерные плоды массой от четырехсот до 600 грамм. Томаты вот такой насыщенно-оранжевой окраски, без полос. Равномерно оранжевый цвет. Плоды равномерно. Плоскокруглой формы, мясистые, в меру упругие. Рекомендуется этот сорт выращивать в 2-3 стебля. И можно применять для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе томат очень мясистый, многокамерный. Мякоть оранжевого цвета, сладкий по вкусу. Отличный сорт для употребления как в свежем виде, так и для приготовления различных соусов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.